Такой же мир Майнкрафта все-таки, друзья, красивый. Но жаль, что я не могу дальность прорисовки выставить на максимум. То вы знаете, что произойдет, друзья. А что если, друзья, я сделаю вот так? И произойдет вот это. Да. Получился, друзья, у нас ролик. Короче, всем удачи и всем пока. Конечно же, это шутка, друзья. И, кстати, всем с вами снова Альмир. И в этом видео, друзья, мы будем делать обзор на ресурс ресурспак 4 на 4 друзья. Ну что ж, давайте погнали к видосу. Вот, друзья, как вы видите, тут раз, два, три и четвертый. 4 на 4 пикселя друзья о ужас что с этими цветами друзья капец это слишком большой короче выглядит примерно вот так вот друзья потом мы как нибудь э, рассмотрим все это э, из нашего вот этого вот инвентаря тут все изменилось друзья как видите но я не могу Короче, попробуем друзья так сюда точнее ноутбук блин, давай нет друзья это слишком короче дальность прорисовки ну как видите друзья тут ничего не надо объяснять давайте сразу же пойдем к обзору но камень у нас выглядит ну вот так вот смотрите как вот тут была гора и вот так она выглядит. Почти 4 на 4 друзья. Меня вообще не должен быть, вообще не должен лагать. Так. А что, как у нас мечи? А, они не изменились, друзья. Только блоки, смотрите. О, смотрите, друзья, как выглядит теперь печь. Давайте возьмем все стандартные вещи. Так, что это? Лестница. Лестница выглядит стекленная панель, друзья. Железные прутья. Примерно вот так вот они, друзья, выглядят. Только я не понимаю, зачем у меня вылетел Майнкрафт, когда я подключаю. Так, давайте-ка стеклянную панель посмотрим, друзья. Ну вот так вот она выглядит, друзья. Очень большой, как какой-то каркас, друзья, чего-то. Ну вот так вот выглядит сундук. Так, печка. Посмотрим на железные прутья, друзья И вот так вот они выглядят Как какой-то Я даже не понимаю, что это такое Кактус, друзья, вот оно Выглядит примерно вот так Давай поставь А Сюда его невозможно поставить, друзья Надо песок Я не понимаю, зачем у меня, друзья, так лагает Так, Вот так вот выглядит У нас этот кактус, друзья Прикольненько о, oh, факел, друзья. Давайте-ка посмотрим. Хопа. А зачем? А, у него текстурка, друзья, не поместилась. Ну, короче, вот так вот, друзья, выглядит весь Майнкрафт. Я ссылку оставлю на скачивание, кто хочет его посмотреть. А потом... Э, я буду уже на следующей неделе снимать Paradise Parkour, друзья. Пока что я не стал снимать, потому что там всего лишь 18 просмотров. Ну, наверное, уже 19. Когда наберется, друзья, э, мой долгожданный 50 просмотров, тогда я выпущу, выпущу новый ролик Paradise паркура. Ну что ж, друзья, в этом обзор закончен. Всем удачи, всем пока.